Всем привет! Давно у меня была мысля с Уполом связаться поближе, а тут такой шанс появился. Упол сам предложил потестировать материалы. Я выбрал времени три дня. И у нас вот это вот все есть в наше распоряжение, скажем так. Что успеем сделать, то сделаем. За линейку баллонов вообще сделаем отдельное видео, поговорим о очень интересной теме. Попробуем ИВАТ лак, это так, далее в качестве рекомендации, типа попробовать, говорят, что интересный лак. Сделаем по нему тоже обзорчик, видосик, попробуем его. Э ну и УПОЛ поюзаем. То есть вот это все лаки у пола, которые есть, э которые вообще есть на рынке. 2 к одному 81 всем знакомый, самый довольно-таки ходовой, простой по-моему, 3 к 1, да, 3 к 1, 86 Я работал всеми лаками. Из того, что мне прям очень понравилось, это 81-й и 91-й. Они всегда у нас были на рынке в наличии, ну и результат шикарный. этими лаками работал в тот период, когда по каким-то причинам не было 91-го. Тоже все нормально, и одна из машин моих соседей, облита 88 лаком, наблюдал за ней до последнего времени, и все нормально. То есть лак реально классный. По шпатлевкам. Не уверен, что мы их все успеем попробовать, да и особо как бы пробовать нового, прям таки глобально ничего. нету Единственное, что обновились у некоторых моделей этикетки, то есть дельфины в новой упаковке, а, ну, по крайней мере за последние три года в новой упаковке появилась. А, из того, что я не пробовал вот эту, я обязательно попробую рапид, быстро сохнущий, у него по инструкции написано 10 минут естественной сушки при, Ах, при скольких градусах, при 25 градусах это интересно поюзать ну может что-то еще из этих помажем попробуем ну так вот это все старые форматы это все всем известные обычные наполняющие тут для тонкой это толстая наполняющая это финишка то есть такое там у нас что с карбоном тут у нас с алюминькой грунт грунт единственный из на таких актуальных на рынке и интересных по качеству это 2025. и что меня очень удивило серый грунт ультра хс а черный белый просто хс такой сложно аргументированный ответ я услышал не буду его озвучивать, но я так и не понял почему при том же номере 20-25 серый ультра хс, а черный белый хс как-то мне не ясно ну ладно, пока что оставим, рано или поздно в этом разберемся а, и новый товар, который вышел на рынок недавно. Я не уверен, что вы его еще видели, юзали, но попробуем. Это двухкомпонентный баллон с раптором. У нас есть возможность сейчас, это в этом видео покажем, обработать, нанести на панели, посмотреть, насколько хватит слоев этого баллона и какой будет результат. Так, И сейчас будем работать с металлической панелью, раптором. Раптор, поскольку он двухкомпонентный, он ничем не отличается от обычного комплекта Раптора, то есть по составу все то же самое, и, соответственно работать им надо одинаково, что с баллона, что с пистолета будем наносить, то есть все одинаково. На голый металл кладем фосфатирующий номер 8 ацит. он одинаковый, что в баллоне однокомпонентный, что в банке однокомпонентный грунт. А после его сушки нанесли высушили, можно наносить Раптор, и такое покрытие гарантированно будет держаться отлично. Никаких не будет слоений, никаких вспучиваний и возможности образования ржавчины под раптором. То есть это правильная заводская как бы, рекомендация по технологии UPOL. А, некоторые материалы в баллонах дублируются в банках. Допустим, грунт по пластику он дублируется в баллоне. То есть там все одинаково по материалу. Очень интересно использовать баллоны. Не все, конечно, прям так интересно, но удобно, что для ленивых, допустим, если элемент небольшой или протиры только на торцах, дешевле и проще взять в баллоне, чем разводить, ну, открывать банку, наливать в пистолет, потом все это дело мыть. Поэтому сейчас мы будем работать баллон, хоть там панель как бы и полная, но баллон такой и баллон такой. Итак, баллон перемешан хорошо. Глянем, что тут по инструкции у него. Металл у нас обработан 80 и 120. Обезжирено все полоской обезжиркой. Хорошо я перемешал. Один-два слоя. Но ну, мы сейчас глянем, как оно как раз его будет получаться. И 10-20 минут. Но ну, опять же, это видно по матовости, как он себя ведет. Ап! А я почему-то ожидал, что у него будет с факелом. А оно не с факелом. Ну, ладно. То есть в таком формате, когда на такой объем надо наносить, конечно, удобнее с пистолета. Но нам интересно... Сейчас попробовать баллонные материалы. Слой тут тонкий, это не грунт-наполнитель. Это ну, по назначению, скажем так, что-то типа кислотного грунта, к которому все привыкли. Надо будет хотя бы нашим представителям сказать, чтобы уточнили по поводу носика. Потому что Для этого грунта реально нужен факел небольшой. Хотя еще момент какой, что его можно на протиры использовать под покраску, поэтому там факел не всегда нужен. Видал прикол? То есть вот это вот минус вот этого носика, он засирает сам себя и потом начинает поливаться. Ну, это вытрем сейчас. Так, ну я не вижу тут смысла, если честно, валить второй. Но по-нормальному, если с пистолета наносить этот грунт, ну, тоненько, хотя бы с 1,4 дюзе, одного слоя, как по мне, так хватит. Потому что, вот глянь сюда, а, тут, получается, слой толстенький, ну, там, где вот более-менее развернуто к горизонту. То есть слой реально толстенький лежит. Нормалечек, нормалечек. Итак, у нас уже тут мухи поползли, значит, все высохло. В принципе... По нормальному все делать для ну, качества для работы надо еще конечно слой кинуть даже из баллона потому что ну для качественной работы это танковато на такой площади был бы это какой-то уголочек протира с баллона это все перекрывается элементарно все-таки небольшая площадь но у нас задача попробовать вот этот вот этот баллончик интересно так отрываем тут у нас инструк, инструкцион ничего нового то есть обезжирили но ну, у нас обезжирено там перемешали его хорошо с расстоянием 60 сантиметров понятно это нанесение сейчас будем протыкать вторые клапана все ладно это нас не сильно интересует самое что меня больше интересовало жизнеспособность тут я ничего не нашел на самом баллоне то есть нет обозначения но указано в тдс что один час после смешивания конечно жаль но этот баллон нельзя сохранить на завтра и им еще поработать. То есть, вот сейчас мы его взорвем и сейчас мы им должны отработать и потом выработали, не выработали, а взять и выкинуть. Так, одеваем средства индивидуальной защиты, потому что раптор будет вонять. То есть раптор такой. Колечко на э, самом баллоне означает цвет. Ну Тут указано, что черный, но ну, так просто удобнее на полке определять. И сейчас будем наваливать э, задача определить э, как ложится покрытие по структуре что с ним можно сделать и насколько примерно хватит баллона я вангую что баллона хватит в два слоя полностью еще чуть-чуть останется. ого То, а реально расстояние 60 потому что давление у него но ну, очень хорошее крыш муха поехали а, знаешь, давай что попробуем а, ну, первым слоем сделаю равномерно вторым слоем, условно, пополам поделим сделать одну шаглень сухую такую, как бы, другую закрытую, мокрую ну, это то, что обычно делают на презентациях ух ты, ничего себе <laughs> он реально валит слушай, надо быстрее работать, покажи что я натворил это я не спеша провел он прям Капли собрался, он валит. Еще больше давай расстояние. <свист> <свист> <свист> Я прямо не ожидал такого. Вот это да. Ну, сейчас шагрень примерно похожа на вот такой первый слой. Единственное, что я сейчас не до конца понял, что его как бы хочется чуть-чуть помедленнее. А еще медленнее начинаешь вести, он такими мокрыми каплями уходит. Ну, ждем. Тут надо подождать между слоями 20 минут. И навалим еще слоечек. Так, ну прошло больше 15 минут уже. Он где-то на восьмой минуте уже перестал липнуть к рукам. То есть так уже можно как бы наваливать. Просохло. Снизу, там где я вольну конечно, от души, оно не просохнет. Но это мой косяк. Я не предполагал, что так может произойти. Сейчас будем как-то пытаться делить пополам. Хочется посмотреть одну часть налить, а другую часть присушить. Но плотность закрывки присутствует, даже что-то из баллона. Еле-еле кое-где просвечивается нижний слой, и так закрыто все густенько. Могет баллончик, могет. Эх! Так, сначала право мокро сделаю, лево просушу. Работать буду вертикально, потому что горизонтально с такой струей я не справлюсь. Ух! Так, <смех> метр. Ёлы-палы, ты знаешь, он творит? Тут с ним реально надо работать быстро. Так. Оп, и все, почти все, все. Вот ну, значит, что у нас получается, нам хватило, по сути, на два слоя. Там что-то, что-то еще якобы есть, но я не уверен, что это что-то. Ну все, это пусто. Ну очень, скажу так вот, очень он быстрый. То есть он не прокатит, как обычный баллончик, там по чуть-чуть. Опять, хоть я и уже и снизу накосячил, опять взял и со старта не спеша повел. Он наливается, прям так мокро наливается. Хорошо. Вот в этом исполнении, знаешь, мне больше нравится. Вот он такой полусухенький. Если на порогах такую что-нибудь замутить, завалить, будет смотреться неплохо. Давай глянем на носик. Носик, в принципе, не загадился. Ничего себе не вымазал, сам на себя не плюет Баллон выработался полностью Но чуть-чуть быстрее, чем я ожидал Я думал, что нам еще хватит на чуть-чуть А нет, на одну панель в два слоя хватило Посмотрим через сколько он высохнет Так еще на отлип, чтобы можно было пощупать Ну примерно там полчаса, час замеряем И подведем итоги Так, ну не дождались мы часа, некогда ждать как бы, ну, 15 минут опять-таки слой высыхает тот, который припыльно нанесен. Тут, где навалил мокро, конечно. Ну, на отлип, кстати, уже ничего нету. Но так он еще свежий, само собой. А, по факту испытаний. Первые такие пробные. Косяк там, где пытаюсь вести с обычной скоростью. То есть он реально для ускоренной работы, быстрой. А, толстым слоем наносить не получится. Начинает вот такое вот образовываться. На большую площадь нанести красиво. Ну, блин, не знаю. Это надо приловчиться к нему, то есть не получится но зоны каких-то низов дверей, порожков каблучков, вот в таком исполнении получаются вполне нормально то есть смотрится хорошо расстояние было, ну и реально сантиметров 90, то есть тут так на баллоне указано, что 60-90 я бы даже указал больше, 90-1,5 метра давление в баллоне точнее не то, что давление в баллоне а дюза в башке э, по диаметру ну, конкретно как бы большая и за счет этого скорость выхода материала хорошая получается, и к этому надо как бы ну приловчиться. Все, как бы баллончик попробовали по поводу цены, по почем? Я не знаю по почем, это все мне дали на тесты, я это не покупал, поэтому цены э, в описании оставлю ссылку на сайт, где это все можно раскупить. Вот там посмотрите на все цены. Так, ну, с раптором закончили, дальше растянем. Отдельно постараюсь сделать видос по баллонным материалам. Ну, реально такая полезная информация. Я на баллоны подсел очень давно и очень плотно. И чем мне нравится у Пол, у них офигеннейший выбор материалов в баллонах. Я не знаю еще компании, у которых реально такой выбор материалов в баллонах. И, кстати, вот на нашем рынке вот появилось все. И линейка сейчас чуть-чуть обновляется. Но это мы отдельно покажем. Ну, а это поюзаем на один, может, на два видоса как-то подрастянем. Потому что тоже делать по 40 минут видео не хочется. Потому что много каши. В голове и потом много вопросов. Поэтому на этом все. Всем спасибо.